В нашем отделении мы проводим а, все виды услуг а, по косметологии, в том числе это инъекционная косметология, это нитевой лифтинг, это эстетические уходовые процедуры. Процедуры контурной пластики по увеличению губ проводится с препаратом гиалуроновой кислотой, в этом случае уже это стабилизированная гиалуроновая кислота, высокоочищенная. Конечно же, мы используем хорошие препараты, производители их являются Швейцария. Процедура также является достаточно комфортной, проходит под местным обезболиванием, мы используем местный анестетик под оклюзию, то есть под пленку. Минут 20-30 или мы держим этот крем, дальше мы обрабатываем рабочую зону и приступаем к процедуре введения филлера, то есть наполнитель гиалуроновой кислоты. Сама процедура занимает в целом от 5 до 7-8 минут. Процедура переносит также, я говорю, комфортно, так как это происходит под обезболиванием. После того, как филлер имплантирован в красную кайму, процедура еще пока не является завершенной. Дальше мы выдерживаем определенное время, 3-5 минут, для того, чтобы остановился тромбостаз, для того, чтобы кровь перестала течь, так как все-таки это была игла, мы использовали иглу. То есть где-то через 5-7 минут мы начинаем ручной массаж для того, чтобы распределить препарат препараты достаточно пластичные то есть распределить его в губах это не заставляет э, какого-то сильной физической нагрузки не требуется. Мы распределяем препарат с помощью массажа. В общем и в целом на процедуру увеличения губ мы выделяем от 40 там, до часу. Кому показана процедура контурной пластики красной каймы губ? Пациенты, которые имеют, во-первых, асимметрию губ, хотят увеличить губы, хотят сделать их более привлекательными, объемными, чувственными. Для того чтобы профиль э, лица смотрелся более красиво и симпатично, контурная пластика губ это не всегда является процедурой именно увеличения губ э, какого-то сильно плюс объема. Иногда это просто необходимость для того чтобы просто выглядеть свеже. Процедура терапии проходит таким образом, то есть эта процедура не требует никакого обезволивания. Мы обсуждаем с пациентом показания и противопоказания, можем мы ли сегодня проводить эту процедуру и, соответственно, может ли пациент в течение последующих двух недель следовать моим рекомендациям, потому что это важно. Я прошу пациента активно поработать мимикой для того, чтобы я могла определить максимально удобные и нужные точки для ведения. Ботокса. После того, как мы разметили кожу, отметили точки, в котором мы будем вводить препарат, дальше я набираю препарат ботулинический токсин с флакона. В данном случае мы использовали ботулинический токсин типа А ботокс и работали с зоной межброви, проводили небольшой лифтинг хвостика бровей, совершенно небольшой. Зону лба мы не затрагивали, так как пациентка занимается процедурами биоревитализации, процедурами мезотерапии и в принципе активных, таких хороших статических морщин у нее на лбу нет. Есть межбровная зона, вот с ней как раз мы и работали. Чтобы записаться ко мне на консультацию, пожалуйста, нажмите на эту кнопку.